Добрый день, уважаемые мои подписчики. В этом видео мы с вами рассмотрим, как вставить видео в видео в программе Camtasia Studio. Для чего это нужно? Скажем так, я считаю, что это очень... Прекрасное предложение, которое не все используют. Нужно это для того, чтобы вызвать желание посмотреть следующие видео, которое в большинстве э, видео на ютубе показано просто как серая или розовая или красненькая рамочка, в которой написано, м, нажмите сюда и перейдете на такое-то видео. И, или просто название видео написано. Я предлагаю вам сделать вот что. Сейчас я вам покажу этот кусочек. Далеко не все этим пользуются, и нам останется потом только наложить рамку в аннотациях и вставить ссылку на это видео. Видео должно быть уже, желательно должно быть уже выложено на YouTube, то, которое вы будете вставлять. Так вот, давайте приступим. Показываю пример этого видео не судите строго это был просто такой вот неудачный момент с вот этими вот стрелочками некрасивыми а, вот так вот что у нас может получиться что вот у нас видео да а вот этот кусочек это уже видео вставленное в видео смотрим это видео до конца Ставьте лайки, если оно вам пригодилось. И вот и смотрите, смотрите, это видео на данный осталось. момент, оно доброго, идет и показывает, что До будет в том встреч. видео, если люди нажмут на него. Так, оно закончилось, но ну, в общем, можно сделать его подольше. Итак, приступим. Так, я удаляю это видео, удаляю заставочку нашу. И у меня есть э, видео о дворике в Николаевке. вот я буду сейчас в него в конце вставлять вот сейчас мы сделаем вот этот вот это вот у меня в конце каждого видео есть так называемый пресс, -пресс это э, видео которое вставляется в конце вот оно, да и вот он у меня длится вот смотрите 324 420 около минуты да и вот здесь вот в окошко мы сейчас выберем вот это видео и поставим сюда. Это видео просто перетаскиваем сверху, точно так же, как мы вставляем. Но здесь мы его уже просто уменьшаем до нужного размера. Вот таким образом да? это видео предназначено для людей, которым понравился наш уютный дворик «Теплые деньки». И которые хотели бы отдохнуть или хотя бы посмотреть, какие там у нас цены, там бронирование, как предоплата происходит. И вот, я сюда вставляю видео в конце, которое называется «Бронирование и предоплата». Вот здесь я напишу или вот здесь ну, можно сделать вот так, наверное, даже чуть-чуть. Да, ну, нежелательно. Нажимаем, чуть-чуть меньше его делаем. Да. Вот здесь я напишу «Бронирование и предоплата». Получается, что у нас вот сейчас это видео... Я его не буду, естественно, все вставлять. Это все я уменьшу, вернее, отрежу. Это мне уже не нужно. Итак, смотрим, что у нас получилось. А, да. В этот момент, когда включается вот это видео, звук нужно убрать. Мы нажимаем на видео в нашей рабочей панели, переходим во вкладочку аудио. И нажимаем «Волом «Вниз». Убираем звук. Да? Что у нас получается? Получается, что... Читайте отзывы на нашем сайте. Вот. Добавляйте, видно, что видео в социальных работает. Социальных все в видео. Теперь, если я хочу добавить вот сюда э, надпись, ну это все знают, как это сделать. Вот я сделаю это вот так. Да, это мы растянем. У меня здесь был, был текст, как вставить видео и видео. Удаляем его и пишем и передохвата. Уменьшаем это все дело до нужного размера. Пишем цвет. Сделаем его беленьким, сделаем его толстеньким, с наклончиком, растянем его вот так, как Так, ну что ж, теперь посмотрим, что у нас получилось в общих чертах, да, значит так. Вот у нас идет видео в видео, и поэтому нам остается всего лишь взять это видео в рамочку и вставить в аннотациях, и в аннотациях вставить ссылку на это видео, всего доброго, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не жалейте. Если вам, конечно, понравилось это видео и оно вам пригодилось, всего доброго, пишите комментарии. Ну, в общем, вы сами знаете, что нужно делать.